Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жунеров Фавел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про технологию избавления от панических атак. Но прежде, чем мы начнем, я бы хотел рассказать для тех, кто не знает, что специально для вас я разработал обучающий полный видеокурс по избавлению от панических атак, тревожности, негативных эмоций. Это позволит вам начать самостоятельный путь избавления от невроза ВСД тревожного расстройства ваша задача просто перейдите ссылка есть в описании к этому видео на сайт видеокурса. посмотрите по условиям сейчас на него действует скидка 90 процентов вы можете его приобрести всего за 500 рублей это вся технология которую я даю клиентам на курсе психотерапии поэтому внедряйте в ней ее в свою жизнь и получайте такие же результаты, как и мои клиенты. Что ж, давайте теперь к нашей теме. Как раз эта тема тоже содержится в видеокурсе. Поэтому сейчас я вам объясню, на чем это все основано. В первую очередь, чтобы освоить технологию избавления от панических атак, нужно в первую очередь четко понимать, что такое паническая атака. Потому что многие пытаются избавляться от панических атак, например, тогда, когда их нет или тогда когда они считают что это паническая атака но на самом деле это всего лишь тревога и симптомы так вот для того чтобы четко понимать что такое паническая атака нужно понять что это не приступ страха а это процесс нарастания страха паническая атака вот кстати это определение я рекомендую вам записать потому что вполне возможно сразу до вас оно не дойдет но запишите его и оно зайдет вам очень четко потому что смотрите записываем паническая атака это процесс нарастания страха когда человек боится своих симптомов вызванных страхом за последствия теперь давайте на русском да? паническая атака это определенная цепочка цепная реакция сначала вы реагируете страхом на что-то вовне После чего страх создает у вас симптомы страха в теле. Это те самые головокружения, сердцебиение, напряжение, различные дискомфорты. После того, как это происходит, вы начинаете бояться самих симптомов, вызванных страхом. И в этот момент создаете замкнутую систему, когда страх усиливает симптомы, а симптомы усиливают страх. А дальше опять страх усиливает симптомы. И вот такой как бы... Такой момент происходит очень быстро, практически молниеносно, поэтому люди считают, что паническая атака это приступ, но на самом деле это очень быстрый процесс нарастания страха. Но ну, смотрите, я сейчас в парке, сколько здесь, а здесь он не видно, да? Вы видите, всякие дети тут ходят, играют, вообще здорово. Вообще очень люблю гулять по парку осенью, летом, зимой. На самом деле почему-то здесь всегда прекрасно. И для меня, наверное, одно из самых лучших времяпрепровождений пребывания является прогулки на свежем воздухе. Всем вам это советую. Слушайте музыку, наблюдайте за природой, потому что она как бы является такой э, гармоничной. От нее можно многому научиться. Теперь вернемся к нашим паническим атакам, значит цепочка панической атаки связана именно с определенным моментом времени, этот момент времени возникает тогда когда симптомы страха в теле возникли, то есть например если у меня сейчас от страха возникнет сердцебиение это не будет считаться панической атакой, но будет считаться таковой если я испугаюсь этого сердцебиения например за инфаркт или инсульт. То есть, если у меня от страха возникло сердцебиение, а я испугался, что сейчас у меня случится инфаркт-инсульт, это паническая атака. Дело просто в том, что не у всех возникает именно сердцебиение как ключевой симптом, на который человек реагирует. Поэтому у панических атак есть пять разновидностей. Бывает так, что даже человек боится одновременно за несколько. Такое бывает. При этом эти пять разновидностей они определяются последствиями, за которые мы боимся при панической атаке. Первое, что случится инфаркт инсульт. Второе, что я сейчас упаду в обморок, потеряю сознание. Третье это то, что я сейчас задохнусь. Четвертое это то, что я сейчас потеряю контроль сойду с ума. Пятое, что я опозорюсь перед людьми. Люди подумают, что я ненормальный или не тебе. это? если во время симптомы страха в теле вы боитесь за одно из этих последствий, то у вас паническая атака. Теперь вернемся опять на этап. Когда симптомы возникли, если я испугался их, то у меня возникает паническая атака. Почему я испугался симптомов? И вот в ответе на этот вопрос кроется технология избавления от панических атак. Я не боюсь самих симптомов, я боюсь их за последствия. То есть, я боюсь, что мое сердцебиение сейчас приведет меня к инсульту инфаркту. Я боюсь, что мое головокружение и а, потемнение по бокам зрения приведет меня к обмороку. Моя одышка приведет меня к удушью. А, мое напряжение приведет к потере контроля над собой. А мои, допустим, позывы в туалет приведут меня сейчас к тому, что я обделаюсь на людях. Так вот, пока мы боимся за последствия этих симптомов, у нас будут возникать панические атаки Вдумайтесь просто сейчас на секунду Паническая атака не напрыгивает на вас Она создается вами В результате того, что на определенных этапах цепочки Вы определенным образом реагируете Представим Если бы у вас не было страха Симптомов бы страха не возникло Если бы у вас не было симптомов Вы бы не могли вообще ни за что испугаться Предположим, у вас есть страх У вас возникают симптомы но если бы вы не боялись симптомов, паническая атака бы тоже не могла случиться. Получается, она может происходить только в случае, если у вас есть страх, и вы потом боитесь своих же симптомов страха. В чем заключается технология избавления от панических атак? Она состоит из двух компонентов. Первое. Это информация о симптомах страха в теле. То есть смотрите, почему у вас такое сердцебиение во время страха, почему у вас кружится голова во время страха, почему у вас нехватка воздуха во время страха. Вот пока вы не отвечаете себе как бы достаточно четко на эти вопросы, вы будете считать, что это начало инсульта, начало обморока, начало удушья. Поэтому и возникает страх. Это первое. То есть первая часть это узнать информацию о том, как адреналин который вырабатывается, запускает всю эту симптоматику, чтобы вы воспринимали ее как естественную. То есть, смотрите, если я, допустим, бегу по улице и потом резко останавливаюсь и чувствую, что у меня бьется сердце, то для меня это будет естественно. Я же бегу, я резко остановился. А если я стою и у меня сильное сердцебиение, то для меня это никак не естественно. Но если я буду понимать процессы, связанные с эмоциями, как эмоции запускают сердцебиение на физиологическом уровне, для меня и это сердцебиение станет естественным, и я перестану считать его каким-то ненормальным, опасным для моего здоровья. Поэтому информация о симптомах страха в теле – это первый шаг избавления от панических атак. Второе – это закрыть все последствия панических атак, ответив на вопрос, почему эти симптомы не могут привести к этим последствиям, за которые я боюсь. И вот здесь были созданы специально, на, на уже несколько лет назад, были созданы карточки восприятия, которые помогают закрыть все последствия панических атак. И я считаю, что работа по методу карточек восприятия является, прикиньте, в парке, в парке Delivery Club, да? Жесть! Короче, кто-то пришел на шашлыки, и такой думает, да ну нафиг, закажу-ка я всю еду сюда к себе да. сидит и ждет доставку. И человек в велосипеде по координатам прям рядом с березой какой-нибудь, да, заказывает. Ну ладно, извините, что отвлекся. Да вот, карточки восприятия являются одним из самых наиболее эффективных способов избавления от панических атак именно про них я рассказываю во второй части видеокурса и эту же часть видеокурса я даю всем своим клиентам на курсе психотерапии потому что после него в течение там недели-трех дней они полностью избавляются от панических атак в чем суть всего там четыре карточки которые закрывают все эти последствия и сами карточки они являются всего лишь таким а, подтверждением некой информации, о которой человек узнает. Если мы говорим, допустим, про сердце, сердцебиение, то здесь человек должен понимать, а, что у него есть определенный режим работы сердца. И пока сердце работает в этом режиме, это безопасно. То есть мы не говорим, что мои симптомы сейчас, они безопасны. Нет, это не то. Мы говорим, что Пока симптомы вот в таком пределе, это является нормальным режимом работы сердца. И это позволяет воспринимать спокойно симптомы во время страха и не усиливать их до панической атаки. Точно так же ответом на вопрос в плане обморока является то, что при панической атаке не возникает симптомов обморока. И именно поэтому вы, к сожалению, не падаете в обморок, у вас возникают симптомы гипервентиляции. Соответственно... Для того, чтобы человек перестал бояться упасть в обморок, он должен понимать, какие есть симптомы обморока. И он должен понимать, что тех симптомов, которые являются симптомами обморока, у него нет при панической атаке. То есть мы как бы должны понять, что вот смотрите, двумя симптомами обморока являются отключение зрения и потеря равновесия. И мы говорим, что пока не поплыло перед глазами и не потемнело в глазах, я в обморок не упаду и сознание не потеряю. Это является э, утверждением того, что пока вот эти симптомы не наступили, я в безопасности. Когда у человека возникает гипервентиляция, у него сильное головокружение, ну, туннельное зрение становится, оно не отключается, становится туннельным, голова кружится, соответственно, он думает, что это симптом обморока. А карточка восприятия, она ему говорит, дружок, Пока у тебя вот таких-таких симптомов нет, то ты в обморок не упадешь. И он стоит и читает карточку и ждет. Сейчас же у меня начнутся эти симптомы. А их нет. Потому что то, что он воспринимал как, симптомами, как симптомы обморока, было всего лишь симптомами гипервентиляции легких. Как только человек спустя раз, два, три, он просто читает карточки при тревоге, убеждается, что симптомов обморока не наступает, он перестает за это бояться. И в результате он перестает усиливать страхом свои симптомы. И в тот самый момент, когда человек закрывает все свои последствия панических атак с помощью карточек восприятия, у него пропадают панические атаки. И они больше никогда в жизни не появятся. Ну, может быть, если он э, переключится на другие страхи, возможно, какие-то карточки будут для него сейчас не так актуальны, и станут более актуальны позже. Но. Мы ну, это все равно заключается в том, что как таковая проблема панических атак, она оттуда То есть, у вас не может быть панических атак, при которых вы боитесь за что-то другое. Потому что бояться можно только вот за эти последствия. Ну, скажем так, за 6 лет своей работы у меня не было ни одного человека, который при панической атаке боялся бы за что-то другое, чем вот эти последствия. А это как раз связано с симптомами, которые возникают. Ведь симптомы страха у нас у всех одинаковые, поэтому и последствия, за которыми боимся при панической атаке, одинаковые. Поэтому, если мы говорим о том, как от этого избавляться, то ваша задача, помните, два момента: первый, найти информацию о том, как возникает страх в теле, какие симптомы он запускает. Вы должны четко понимать каким образом у меня появляется тот или иной симптом в теле это позволит вам правильно воспринимать саму симптоматику страха отделять ее от симптомов там инсульта инфаркта и так далее и второе это то чтобы понять почему эти симптомы не приводят к тем последствиям за которые вы боитесь как только эти два момента произойдут у вас автоматически пройдут панические атаки конечно это всего лишь 20 процентов то есть многие скажут я хочу избавиться от панических атак и больше никаких проблем в моей жизни не будет боюсь что я буду тем человеком который отрезвит вас и скажет что нет дружочек это 20 процентов проблемы потому что 80 процентов это твоя тревога и симптомы которые у тебя все равно останутся поэтому завершая это видео хочу сказать вам что еще раз есть уже Готовое решение, которое нужно просто внедрить в вашу жизнь. И это решение дало результат огромному количеству людей. И наверняка даст и вам. Поэтому воспользуйтесь такой возможностью. Переходите по ссылке в описании, приобретайте видеокурс. И удачи вам в самостоятельном внедрении. Я жду ваших вопросов в комментариях. И в следующих видео обязательно на них вам отвечу. Спасибо, что вы со мной, друзья. Пока.